Дальше. моих глупых дарьков они появились давно, еще до Великой войны времени. Жаль, что создавал их не я. Ведь со мной и жизнь кардинально поменялась.